Леди и джентльмены, всем привет, с вами снова Макс Репьев, вы вновь на канале Репей на Недвижимости. Сегодня мы посетили комплекс, который, наверное, является лучшим с точки зрения придомовой территории детских площадок, которые находятся в городе Сочи. Здесь у нас уже давно живет Артем, он приобрел себе квартиру, платит за нее ипотеку, и сегодня мы вместе с ним посмотрим, здесь действительно срочное предложение, интересное по хорошей цене. На самом деле здесь их есть масса, этих предложений, но покажем и вам одно, но вы знаете, что у нас их здесь есть много, он за это ответственный. Вообще сами по себе минозера действительно крутые тем, что здесь очень большое наполнение с точки зрения детских площадок. То есть такого разнообразия горок, лазелок, лавочек, песочниц вы не встретите нигде. Расскажи ну, вообще в чем кайф, то что ты живешь здесь в минозерах, вообще какие плюсы? Ты находишься вокруг зелени, это нацпарк слева и справа, есть своя собственная набережная, по которой можно гулять, ровная территория, бесплатный. Парковки их очень много. Огромные детские площадки, спортивные площадки. Есть доступ к соседним комплексам. На их площадке можно прийти поиграть. И все это в совокупности дает себе комфортную жизнь. Также строятся сейчас рядом, все ближе-ближе доходят до нас магазины, то есть раньше их не было. Сейчас построилась «пятерочка», «магнит» а, на улице Тепличной, есть продуктовый магазин министерский в 400 метрах, «Озон» открылся. Думаю, что наконец-то решится вопрос со школой, все равно в любом случае она будет построена. Ну и тогда уже это будет действительно такой обособленный район, откуда не надо уезжать. А, до центра здесь 5 минут, потому что здесь есть три выезда, а, из Макаренко по улице Вишневой есть есть к Маримолу. Сразу можно выехать на обход Сочи через Роснефть, и попасть на транспортную, там у нас торговый центр Олимп, и чуть дальше проехать опять же тут самый Маримол и центральной набережной Сочи, то есть на машине буквально реально 5 минут без пробок, это уже проверено в принципе лично. Территория огромная, на которой действительно можно гулять с собакой, с детьми, с колясками, и самому потренироваться пока у тебя здесь ребенок играет, просто Сочи, Действительно, это ну, изюминка. То есть у нас даже в центре там комплексы, которые строят, стоят по 500-600 за квадрат, они не могут похвастаться такой огромной территорией. А, ну еще плюс цена. То есть тут цены от 180 за квадратный метр. Уже в готовом доме. Но ну, это на большие площади от 180, то есть маленькие площади, где-то 200 за квадрат, 210. В общем, этот комплекс действительно подходит очень хорошо для жизни. Если вы не гонитесь за вот этой вот близостью к морю и приехали именно в Сочи для того, чтобы жить, то здесь у вас и детям есть где позаниматься, то есть вот в принципе, увидеть, да, какое количество людей сейчас, даже при вот таком вот количестве да, снега на, на детской полу. площадке, сколько их здесь вообще находится. То есть народ покупал именно Министерские озера для ПМЖ. Вот, в принципе, более подробную информацию по Министерским озерам можно, долго рассказывать. Лучше вот наберите Артема, он вам это все расскажет. А теперь давайте посмотрим вариант, который у нас здесь есть. Он действительно хороший по цене. И расскажем уже там, как его можно распланировать. Пойдемте. Всегда, когда мы попадаем в эту квартиру, почему-то на улице темнеет. Почему-то мы ее все время снимаем, именно вечером. Короче, Артем, расскажи, пожалуйста, у тебя же точно такая же квартира. Сколько здесь площади и сколько она стоит? Здесь 50 квадратных метров. У нас балконом 58, даже 59. Потому что балкон все стеклят делают жилым. Вот. Эта квартира стоит девять с половиной миллионов. Ее можно купить и выплатить полностью. Да, но при этом это самое дешевое, правильно, предложение из данных площадей? А, ну, из такой площади да это самое дешевое предложение потому что у засрочек стоит вот такие же 11,71800, 11, но это вот на втором, на перв... на втором этаже где-то вот низкий этаж, а это седьмой этаж. Uh -huh. вот, а выше этажами у него около 12 миллионов. А следующая такая же квартира по цене будет стоить порядка 10-200, mm -hmm. может быть там 10 миллионов, а вообще вот эта вот часть в основном все истеклят. То есть здесь конкретно ты же точно так же себе сделал. Да, я застеклил, сделал теплый пол, ну просто вот э, жилая такая тема, здесь рабочий стол с ноутбуком, а там два пуфика и там кальян и вот такая тема, ну кто-то может здесь диван кровать сделать одноместный раскладной, ну, гости там приезжают, то есть из него можно выжить, кто-то даже и трешку там где ну не трешку ладно в общем двушку с глухой кухней угу. и вот это еще комната получается дополнительно. то есть шесть спальных мест ну вообще спокойно заходит на самом деле планировка здесь следующего формата что можно конечно здесь сделать большую такую спальню а здесь делать кухню вот в этой вот части но многие делают вот здесь одну маленькую спальню вот это вот все сносят, сносят да. ставят кухню вот сюда и делают как кухня, бы такую гостиная. большую кухню-гостиную, но глухую, и отделяют вот эту часть, ну где-то вот примерно вот так, оставляют именно место под спальню. А я наделил. <плых> у тебя большая. У меня барный стойка разделяет просто здесь. У меня здесь идет барный стойка, здесь уголок, кухня такая большая, там обеденный стол, отдельно и холодильник скрытый вот здесь я больше сделал. Холодильник у меня под фасад под кухню. Все красивенько. Мы как-нибудь сходим, покажем. Вот, а здесь гардеробная. И получается у меня гардеробная. скрытый холодильник он тоже нигде не торчит, получается, он в своей нише. Мы вставим просто планировку Артема, как он именно здесь сделал. Здесь же также еще есть санузел. Вот так он выглядит. И вот эта ниша, кстати, разбирается там частично. И где-то там, где там мест... есть место квадрат... под стиралку. Под стиралку прям вот как раз у меня это получилось. И стены я еще сместил вот сюда. То есть вот тут еще можно сместить стены, ничего страшного. Вот сюда я ее сдвинул. Вот, и санузел получился прям большой. На самом деле. Да. Господа, квартира на сегодняшний день, как вы уже слышали, стоит 9,5 миллионов рублей. И вы здесь получаете, на самом деле, неплохую площадь, которую можете распланировать, ну, в двушку, ладно, с глухой кухней. Но при этом вы получите... Хорошие резкие площадки, парковочные места, где вы будете бесплатно ставить свою машину Ворота, которые открываются с пульта И огромное разнообразие разных активностей здесь Вон там вот детишки играют Там еще, фу еще баскетбольное, футбольное поле есть за этими домами В общем, здесь да, есть где разгуляться, так сказать И не будет чувства вот этого Шанхая, как все в Сочи говорят Что дом на доме там, ну в общем, здесь такого нет Здесь есть самое недорогое предложение, лот, это 40 квадратных метров 8400 стоит, это вот в том доме у нас, на четвертом, по-моему, этаже, да. Но там еще есть несколько таких предложений. В общем, от 8400, это самое дешевое, это 40 квадратных метров. А самое главное, что а, это статус квартира. Дом строился по федеральному закону 214, со всеми документами здесь все в порядке. Вот, поэтому, кому интересно, пожалуйста, пишите звоните кому правильно мне ссылочки вы увидите внизу в описании к этому видосу звоните заходите на сайт обращайтесь предложений много что-то вам я думаю подберем удачи вам и пока